Вот мы пришли в банную усадьбу. Оздоровительный комплекс, где используется аквапечи для банных процедур. Вот комната отдыха, где можно отдохнуть после парения. Здесь можно отдохнуть, расслабиться. К гостям всегда есть место, где остановиться. Тумбочки для вещей. Это у нас тут комната, да, гостиничный да. да, да, да, номер у да. И вот еще один монстр нежный. Да, вот мы поднялись. В еще одни закрыва. Здесь тренажер для отдыха и бильярдный стол для любителей. Так что можно париться и отдыхать. Вот вход в процедурный зал. Пойдем посмотрим, что там. Прямо перед нами маленькая парилка с электроаквой. Зайдем посмотрим в нее. Опа! Вот такая она красавица. И вот у нас здесь стоит электроаква. Дальше у нас Выход в процедурную комнату. В глубине у нас парелочка находится. Так, вот. так это все у нас организовано. Этот бассейн. Здесь процедурки проходят распарившиеся люди. Афура На выходе из процедурного кабинета видим купель Она охлаждается Сюда прямо можно прыгнуть и охладиться Идем дальше, смотрим что тут у нас в банной усадьбе Вот какая красота у нас Цветет Это у нас бассейн Открытый водоем Куда можно окунится можно здесь на костре погреться чан банника Прямо так. вот такая вот здесь красота На можно отдохнуть вот, ты, вон, вон, вон, вон, вон, вон. Целый грот с катакомбами да, У нас уже в Одессе Тут уже фрукты, скоро поспеют так что пора в гости в Одессу собираться. Ну, вот, вы... mm -hmm. Пускаемся. Mm -hmm. Вот Саша нам еще показывает чудо одно в банную саду. работает зимой. Ну в принципе и летом если кто-то захочет под заказ А зимой работает каждый день Здесь горячая водичка Здесь прорубь он весь пруд замерзает И здесь мы прорубь, прорубь ледяную Сначала прыгаем в холодную Потом в горячую водичку Получаем контраст Вот а тут у нас вообще Раритет Вот это вот вообще Первая первая печь Которая была Родоначальницей все линейки аквапечей. Сейчас она используется как стойка для лестнице. Вот живот такое здесь диковинное животное. Вот, греется чан банника. Сейчас мы его будем испытывать. Смотрим, что там внутри у нас. А внутри у нас листики березовые. Это маленький зал банной усадьбы заходим, смотрим что здесь у нас это пепель такая с прохладной водой сразу чистая, очень красивая водичка это процедурная часть вот тут столик. Моечное для... да, моечное отделение это столик для воздуха вот. и заходим в святая святых в пормонию вот парная. Света не очень много, но надеюсь, что-то мы вытянем. Снимаем видео пока. Будет темно, ну, конечно, но.. Баня, как говорится. Вот мы идем посмотреть, что такое глиняная баня. Вот. Заходим в нее. Чудо банного дела. Это процедурная. Да? да. да. да нам Александр тоже затапливает ее. Закидывает в печку дрови. Это у нас для отожжения. Давайте мы заглянем туда. это ты ее затопил когда? Ну, буквально полчаса назад. Полчаса назад, и уже вон творит пар уже столбом наверх поднимается. Это все благодаря аквапечи. Вот обливные дрышки. И пар. Как там? Готова уже? Почти. завода собственного производства компании Аквапечь. Кому надо, налетай. Вот такой интерьер. Самая главная фраза для мужчины. И всем этим командует Александр. С на нагрудным знаком. Аквапечь. Ну что, ты готов к работе? Уголок, это уголок для черепития. Кто хочет, может сидеть на табалеточках, кто хочет лежать. Так что все готово к процедуре. Наблюдается в бассейн водичка и купель, купель. купель, да. Температура какая? Пока набирается обычная. Обычная, да, а потом она охладится. Да. Сейчас у нас на улице 26 градусов жары, но это нам не помешает. Получить надеюсь с Я вам покажу раздевалку и комнату отдыха. С удовольствием. Так, смотрим у нас. Что здесь? О! У нас красивая женщина, женщина. Женщинам зеркало обязательно. Это с глиняной бани, когда мы выходим, да? Да. Вот это вот из глиняной поливочки мы выходим? мы выходим. Да. И вот тут можно отдохнуть, отлично. Здесь тоже чаи. Да. Да, да. да. а кто-то отдохнул, может дальше пойти и попариться в нашу соберочку. Скоро будет лучший мастер-паильщик, обладатель дипломов всероссийских. Он сейчас нам готовит павилочку, закидывает в печь дровишки. И мы попробуем впервые в жизни. Я впервые в жизни здесь. И впервые в жизни буду парить. Ну, не будет Покажи да. нам еще наш пар. Свет включи, пожалуйста. О, там Здесь уже просто... парить. Вот пар идет палилочка. Василий Сергеевич пригласил нас попариться. И сейчас мы раз... распарим наши косточки. Это технический режим. Вот сейчас выходит.. Э, видите, вот пирог парой виден, да? Сейчас парилка в режиме прогрева, поэтому пар у нас виден. Ой, парилочка уже готовится, идет пар с нее, температура подошла, скоро будем париться. Что, вот так у нас да. горит каминчик. Да. да, вот сейчас это для запаха. Березовые, да, каминчики? Да, березовые веточки. Это парилку, Да. А зимой, когда нет такого зелени, что туда кладется? Зимой ставим сухую. Березу тоже, она замачивается ага. и абсолютно получается то же самое. Как пахнет, как свежая. Ну что, сейчас будем парить гость? Да, сейчас будем парить гостей. Гостю. Что вначале будет делать? Будем легонько обмахивать, как обычно, плавно нагнетая температуру. Не знаю, видно, не видно, здесь ну ладно, кого надо, может увидеть. И вот при этих параметрах пот льется ручьем. Заметьте, что аквапесь выдает столько такое большое количество пара, что даже можно при открытой двери полноценно париться. А? Ведь никак не Это что сейчас происходит? Это и есть банный оргазм. У -у -у. Сели Сергей, заходи, а то всем предлагаешь. Хочу увидеть как ты сам здесь. Я вот как? Саша, пучки беги. Ох ты, чего себе? Ага, а то всех всех всех сюда зовешь, а сам не берешь. Она, по-прочему, какая-то зрячая, да? Будем сюда что нам грифет пустить сейчас. Не забудь молот. Готово. Ведро здоровья. Сейчас пойду испытаю что такое ведро здоровья. О! О! О! О. Второе Ох, Ох, для, для вас. <связывая> ой, ой, ой, ой. ой, как. -то. Спасибо. Василий Сергеевич, это нечто. Всем рекомендую. Это действительно нечто. Ведро здоровье было шикарнейшее. Мелкое пошкообразное какое-то ощущение. Приятное со шклямывается. Неприятных ощущений нет. Ну у тебя здесь очередь должно женщина стоять, очень приятно. Там мы старую шкуру снимаем. Ощущение приятное, мочалка и больнее, когда мочалка. На Да, да, да. На голову? Да, именно на голову. На голову, на голову. Ничего не будет? Ничего не будет. Наоборот, появится больше. Что ты вы меня обманываете? Не-не-не. Либо сниму все, что есть, либо добавим. Голова печь начала сразу. Ах, вот печу. Вы не шутите что? Нет, потерпите немножко. А так с человеком, который первый раз в русской бане, делает эксперименты. Зачем голову? Ну, не, а зачем? Ну, ну а что, надо быть? А, то есть это тоже же самое, как шампунь работает? Да, так? как шампунь. Чудеса. Надо, надо, надо раз сфотографировать себя после процедуры. Мне надо, не знает. да, то точно. Да. Сейчас Владимиру делают медно-солевой, <coughs> медово-солевой пилинг. А зачем солью? Мед солью. Это самое лучшее косметическое средство на этой планете. После того, как <coughs> мы сняли всю грязь, да? весь эпидермис, да, вениками, тем, всем, да, горчицей. Сейчас на вот эту чистую абсолютно кожу, да, мы налаживаем питание. Это, например, сейчас мед, соли. А таких питаний может быть много, да? Можно кофе, можно там кукурузы, много чего люди выдумывают. Полезного на самом деле для А кофе включено? А, кофейные отруга. Или как они, отходы называются? Как они называются эти отходы? сейчас засасывает. Да, засасывает. Пу-ра-насачка да. работает. Будет вот, вот так. Нагрел его, раз, отрывает, да? Когда отрывает, у нас Пахнет вкусно. Да? Да. <смех> в банной особе есть массажный аппарат для ног. С пультом управления человек сидит себе, отдыхает, а в это время Ему массируют стопы ног, голеницы. Так что вы можете еще поправить здоровье.